всем привет с вами кирик и сегодня очень важное видео если что простите что видео вышло 22 ну вы сами видите короче 10 часов вот сегодня я вам покажу как можно накрутить фолловеров в roblox по крайнем случае у меня было где-то 200 100 100 либо 200 но теперь когда я накрутил по 1000 фолловеров то у меня сейчас вот вот столько, То есть вы понимаете, да? То есть вот, вот столько я, короче, нафармил с помощью этого, этих ботов. То есть 37к это все боты. 37 тысяч ботов я себе нафармил. То есть за каждый один раз вы получаете по 1000 фолловеров. Сейчас я вам это покажу. Итак, для того, чтобы нам нафармить как бы фолловеров, вам просто нужно зайти на мой дискорд сервак естественно, вот этот мой Kirik Roblox 2.0, как бы, да, вот, вы заходите такие, да, и тут есть, короче, у меня вкладка накрутка followers, и тут есть вот такая вот ссылочка, вы переходите по ней, так, сейчас, <coughs> ой короче, солен вот, переходите, и, как вы видите, у нас перебрасывает на ссылку с плейсом, этот поиск касается тем, кто-то фоллеров. Я вам не шучу. Давай сейчас зайдем, чтобы проверить, чтобы вы... Чтоб вы мне верили. Вот. Сейчас. Сейчас мы крутим сюда. 30,18 не верили. Вот. Сейчас. Сейчас мы крутим сюда 38 тысяч. Итак, приступим. Вот мы заходим. Сейчас я вам все подробно расскажу. Вот мы сейчас заходим. Сейчас мы вот зайдем. Вот мы зашли. Как вы видите, у нас выскакивает вот такая вот окошко. И здесь вот такие вот идут строка такая с никнеймами. Вам просто нужно нажать на Create Task, чтобы создать свое задание. Вот я нажимаю, и у меня тут показывается, какой у меня номер. Когда этот номер пройдет до первого места, вам накрутится 1000 фолловеров. Вот здесь показано, сколько секунд, то есть сколько вам нужно ждать. По крайней мере, в случае, у меня надо ждать 7738 вот, вот тут вот, как бы, э, здесь, короче, показывается выполнение задания, ну, то есть фоловинг, людей, так скажем, вот, вот тут фоловят эти боты, вот, видите, тут шкала такая, когда она заполнится до конца, это значит, что они уже зафоловили на максималку, и вы можете сотовать по новой. Как только у меня накрутятся эти тысячи фоловеров, я вам, я обязательно включусь и покажу вам. Итак, сейчас скоро вернусь к вам, так что давайте. Итак, ребят, у меня уже 660 место в этом очереди, и уже остается 7000 еще. Итак, ребят, и еще я кое-что хочу вам сказать. То, что вы можете выходить из этой игры, да, я знаю, вы можете выйти и играть в другую игру, вам все равно накрутится эта 1000. Так что, если вы не хотите сидеть в этой игре, вы можете просто выйти вообще из игры. То есть, я всегда это делаю, когда в школе, например, там, ну, когда урок начинается, я там нажимаю Create Task, ну, и потом, соответственно, отключаюсь. Вот. И да, плейсы вот такие вот, которые они скидывают, их потом банят через день или даже минус один день, потому что, потому что это запрещено. Вот, поэтому, если у вас, ну, короче, уже там ноль игроков, знаете, то что там уже никак не накрутить, и вы должны перейти в новый плейс, э, то есть на эту ссылку опять нажать, и вас перекинет на новый плейс. Вот. Как я вроде все вам объяснил, поэтому я сейчас дождусь своей, своей очереди, когда я накручу себе тысячу и покажу вам это на видео. Все, давайте. Итак, ребят, наконец, и спустя ночь мне накопилось 38 тысяч, то есть 1к пришел, так что это реально рабочее, так что переходите в дискорд, как бы да, и там ссылка на крут на там есть ссылка, и переходите по ней, и все, как бы давайте, Всем дарь, всем пока.